Прежде всего, я хотел бы выразить признательность за поздравления, за ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое значение, политическое значение и, конечно же, Определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует. С другой стороны, это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве между нашими странами. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Сегодня подписываем декларацию, которая посвящена этой исторической дате. Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях. Вот действительно сейчас сослались на открытие очередного заседания форума межрегионального сотрудничества. На этот раз оно происходит в городе Оренбурге. Я полагаю, что есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше. Объем торговли между нашими странами, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, достиг 24,5% миллиардов долларов, очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство будет делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности. Я думаю, что нет смысла сейчас перечислять все отрасли, которые Присутствует в нашем сотрудничестве практически все, что есть в международном сотрудничестве, как таковом, в глобальном масштабе, все это находит свое отражение и присутствует в наших двусторонних взаимоотношениях. Поэтому есть все основания быть удовлетворенными так, как развивается сотрудничество между нашими странами, но в то же время нужно смотреть вперед. И именно с этой целью я приехал сюда. Благодарю вас за гостеприимство, за приглашение посетить Москву.